Всем привет, с вами Виктор Бандалет, автор бизнес-сообщества Business Chance, автор рубрики «Как стать богатым за один год? И неважно, чем вы занимаетесь», и это следующее видео к нему, в котором я хотел бы с вами разобрать тот вопрос, что ваша работа, ваша деятельность тем, чем вы хотите заниматься, либо занимаетесь, должна быть желанной. Это проблема многих людей, которые ищут мимолетную выгоду а, вот здесь и сейчас они хотят уже получить деньги и возможно большие но к сожалению такого никогда не будет и не бывает и а даже если бывает то это недолгосрочно это а, следовательно привести пример например поехать а, Дальнюю Сибирь работать, я, например, с Белоруссии и люди катаются в Москву, в Россию, то, чтобы заработать больших денег, там вот месяц поработать, второй месяц отдохнуть вахтовым методом, либо если брать бизнес-проекты, они не смотрят на перспективы, они не смотрят на возможности, они смотрят только то, чтобы заработать вот на хлеб насущный, здесь и сейчас, чтобы нагрипсти эти денег. Вот это самая огромная ошибка людей. Для того чтобы стать богатым, для того, чтобы стать успешным, человек должен смотреть в первую очередь на возможности, на перспективы, которые открывают горизонты. и на то что, то что нужно, на что нужно обострить внимание, что иногда даже то, что приносит перспективы, Иногда на начальных этапах либо не оплачивается, либо оплачивается мало, потому что для, для того, чтобы зарабатывать много в том, в чем есть перспектива, должен быть постоянный рост, должно быть постоянное развитие, обучение, окружение определенное. И вот что я вам посоветую. Не гонитесь, не гонитесь за мимолетной выгодой. То есть, вот, Сегодня я куда-нибудь пойду, устроюсь на работу, либо вступлю в бизнес-проект, и уже завтра я заработаю 10 миллионов долларов. Бред, бред, еще раз бред. Такого никогда не будет. Такие люди обречены на провал, и был определенный пример из жизни, был такой парень Джон Эштон, он закончил инженерный колледж. и для того, чтобы устроиться на работу, он подал свое резюме э, тактическим маркетинговым путем, можно сказать, э, на трудовой рынок, для того, чтобы найти себе работу. Он написал так, что он готов работать месяц безвозмездно, не, не получая зарплату, для того, чтобы получить, насколько он квалифицирован, э, насколько он трудоспособен, он написал все свои хорошие качества и описал, какую он зарплату хочет в итоге, если он пройдет все обещанное, которое он описал в резюме, и какую должность он хочет получить. И это резюме настолько срезонировало с нанимателями, грубо говоря, можно так сказать, что ему посыпалось около 300 предложений вакансий на определенные должности. Он выбрал одну, в которой проявил себя наилучшим образом и он не остался кстати в первый же месяц без зарплаты он получил немножко меньше чем эта должность чем эта должность обещает грубо говоря но он получил он, ему, ему не нужно было работать бесплатно так как он выполнял все свои условия которые он обещал даже больше и все были довольны его работой в чем мораль этой басни? Не нужно, если вы ищете работу и составляете резюме, не нужно преувеличивать, не нужно привносить каких-то красок, потому что ну, все равно вы пойдете работать, и э, работодатель ваш, он увидит то, что вы не стоите того, что вы приукрасили. Лучше наоборот написать чуть-чуть э, в меньших красках, но сделать намного больше, чем вы обещали, и тогда работодатель это заметит и оценит вас по достоинству. Также, если вы э, собираетесь заниматься какими-то бизнес-проектами, э, если вы не можете начать стартап какой-то, э, работу на себя, и вы идете в какой-нибудь MLM-проект, в сетевой бизнес, то что порекомендую при выборе этих компаний? Многие, опять же, сейчас вот... Тенденция пошла в интернет проекты, которые обещают мимолетом за привлечение партнеров в бешеные деньги. Я прошел все это. Я был в долгосрочных проектах, я был в короткосрочных проектах, который получал прибыль здесь и сейчас, зарабатывал там неплохо. И что вам хочу сказать. Все это деструктивно. Смотрите на возможности, не, польз... вот не воспринимайте все предложения эмоционально. Вау, вау, вау, все, я пошел, вот это я хочу. Проанализируйте, изучите то, что вам предлагают, куда вам идти, чем компания занимается, какие благотворительные акции она производит, какую ценность она в жизнь приносит. Не просто дает вам возможность заработать, а частью чего вы становитесь, какого движения, какого проекта, благотворительные акции, улучшение... От окружающей среды, помощь детям и так далее, и так далее. Какие награды компании имеет. Вот это самое главное. Частью чего вы великого становитесь. И потом вы смотрите на маркетинг, на возможности, на заработок. В любом сетевом маркетинге можно заработать. Главное не останавливаться и двигаться. Я верю, что вы это сможете. И я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, неважно где вы его смотрите. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы получать первые новые видео. Делитесь с вашими друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении стало успешных людей. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.